Приветствую на канале Шарабара. Военные действия СССР. Идем в хронологическом порядке. Советско-польская война. 1920 год. Началась 25 апреля 20 года прошлого века. Внезапной атакой польских войск, которые имели более чем двукратное преимущество в живой силе. 148 тысяч человек против 65 тысяч у Красной Армии. К началу мая польская армия вышла к Припяти и Днепру, заняв Киев. В мае-июне начались позиционные бои. В июне-августе Красная Армия перешла в наступление. Провела ряд успешных операций. Майская операция, Киевская операция, Новоградская. Волынская, Июльская, Рювенская операция и вышли в Варшаве и Львову. Но такой резкий прорыв обернулся отрывом от части снабжения. Первая конная армия оказалась один на один с превосходящими силами противника. Потеряв множество народу пленными, красноармейские части вынуждены были отступить. В октябре начались переговоры, которые через пять месяцев завершились подписанием Рижского мирного договора, по которому от Советского Союза отторгались территории Западной Украины и Западной Белоруссии советско-китайский конфликт спровоцирован китайской военщиной 10 июля 1929 года в нарушении соглашения 24 года о совместном пользовании китайско восточной железной дорогой которая была построена в конце 19 века российской империи китайская сторона захватила ее арестовала свыше 200 граждан после этого китайцы сосредоточили 132 двух группировку в непосредственной близости от границ ссср начались нарушения советских границ и Стрелы советской территории. После безуспешных попыток мирным путем добиться взаимопонимания и урегулирования конфликта советское правительство было вынуждено предпринять меры по защите территориальной целостности страны. В августе была создана особая Дальневосточная армия под командованием Блюхера, которая в октябре совместно с Амурской военной флотилией разгромила группировки китайских войск в районах городов Лахососу и Фугдин и уничтожила Сунгарийскую флотилию противника. В ноябре были проведены успешные манчору. Шалойнойская и мишаньфузской операции, в ходе которых впервые были применены первые советские танки Т-18. 22 декабря был подписан Хабаровский протокол, который восстанавливал прежний статус-кво. Вооруженный конфликт с Японией у озера Хасан. Сосредоточив в районе озера Хасан три пехотных дивизии, кавалерский полк и механизированную бригаду, японцы в конце июня 1938 года захватили высоты Безымянные и заозерные, которые имели стратегическое значение для данной местности. С 6 по 9 августа советские войска, силами выдвинутых в район конфликта двух стрелковых дивизий и механизированной бригады, выбили японцев с этих высот. 11 августа боевые действия были были прекращены. Было установлено доконфликтное статус-кво. Советско-финская война началась 30 ноября 1939 года после многочисленных безуспешных попыток добиться подписания между СССР и Финляндией договора об обмене территориями. Согласно этому договору предполагался обмен территориями: СССР передавал бы Финляндии часть Восточной Карелии, а Финляндия передавала бы Советскому Союзу в аренду полуостров Ханку, некоторые острова в Финском заливе и Карельский перешеек. Все это было жизненно необходимо для обеспечения обороны Ленинграда. Однако финская Правительство отказалась от подписания такого договора 30 ноября красная армия перешла границу и вступила на территорию финляндии руководство рассчитывало на то что в течение трех недель красная армия войдет в хельсинки и займет всю территорию финляндии однако скоротечной войны не получилось красная армия забуксовала перед линией Майнергейма, хорошо укрепленной полосой оборонительных сооружений и только 11 февраля после проведения реорганизации войск и после сильнейшей арт подготовки линия маннергейма была прорвана, а Красная Армия начала развивать успешное наступление. 5 марта был занят Выборг, а 12 марта в Москве был подписан договор, согласно которому все требуемые СССР территории входили в его состав. Советский Союз получил в аренду полуостров Ханку от строительства военно-морской базы. Карельский перешег с городом Выборг город сортовала в Карелии. Ленинград теперь был надежно защищен. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 -го года внезапным нападением войск Германии и ее сателлитов. 190 дивизий, 5,5 миллионов человек, 4300 танков и штурмовых орудий, 47 тысяч орудий, почти 5 тысяч боевых самолетов, которым противостояли 170 советских дивизий, две бригады, насчитывавшие 2 миллиона 680 тысяч человек, 37,5 тысяч орудий и минометов, 1475 танков, Т-34 и КВ1 и свыше. 15 тысяч танков других моделей. На первом, самом тяжелом этапе войны, 22 июня 41 года по 18 ноября 42, советские войска были вынуждены отступать. Для того, чтобы увеличить боеспособность вооруженных сил, была проведена мобилизация от возрастов, сформированы новые соединения и части создавалось народное ополчение. 8 мая 45 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, положивший конец самой страшной войне в истории. Советско-японская война. 9 августа 1945 года СССР начал войну против империалистической Японии. Ведя наступление на фронте свыше 5000 километров, советские войска во взаимодействии с Тихоокеанским флотом и Амурской военной флотилией разгормили Квантунскую армию. Продвинулись на 600-800 километров. Они освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, южно Сахалин и Курильские острова. Противник потерял 667 тысяч человек, а Советскому Союзу достался Южный Сахалин, и Курилы. Война в Афганистане. Последней войной в истории Советского Союза была война в Афганистане, которая началась 25 декабря 1979 года. До середины 1980 -го года советские войска не участвовали напрямую в боевых действиях, занимаясь лишь охраной важных стратегических объектов, проводили колонны с народно грузами. Однако с увеличением интенсивности боевых действий советский воинский контингент был вынужден втянуться в бой. Для подавления мятежников были проведены крупные войсковые операции в разных провинциях Афганистана, в частности в Паншере, против банд полевого командира Ахмад Шахмасуда по деблокированию крупного провинциального центра, города Хост и другие. Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 -го года. Но были и другие войны. В каких войнах тайно участвовал Советский Союз после Второй мировой войны? На самом деле СССР участвовал во многих локальных военных конфликтов. Оно было, разумеется, неофициальным и даже секретным. Гражданская война в Китае. К окончанию Второй мировой войны в Китае сложилось два правительства, а территория страны была разделена на две части. Одна из них контролировалась партией Гаминьдан, возглавляемой Чань Кайши. Вторая – коммунистическим правительством с Мао Цзэдуном по главе. США поддерживала Гоминьдан, а СССР, разумеется, коммунистическую партию Китая. Спусковой крючок войны был спущен в марте 46 -го года, когда 310-тысячная группировка гоминдановских войск при непосредственной поддержке США начала наступление на позиции коммунистической партии. Они захватили почти всю Южную Маньчжурию, оттеснив коммунистов за реку Сунгари. Одновременно с этим начинается ухудшение отношений с СССР разными предлогами не выполняет условий Советско-Китайского договора о дружбе и союзе расхищается имущество Китайско-Восточной железной дороги закрываются советские СМИ создаются антисоветские организации в 47 году в объединенную Демократическую армию впоследствии Народная освободительная армия Китая прибыли советские летчики танкисты артиллеристы решающую роль в последующей победе коммунистической партии сыграла и вооружение поставляемое китайскими коммунистами из СССР по некоторым сведениям только осенью 1945 года Освободительная армия Китая получила от Советского Союза 327 877 винтовок и карабинов, 5207 пулеметов, 5219 артиллерийских орудий, 743 танка и бронемашины, 612 самолетов, а также корабли с унгарийской флотилией. Кроме того, советские военные специалисты разработали план управления стратегической обороны и контрнаступления. Все это способствовало успеху народной армии Китая и установлению коммунистического режима Мао Цзедуна. За время войны на территории в истории Китая погибло около тысячи советских солдат. Корейская война. Сведения об участии вооруженных сил СССР в Корейской войне долгое время были засекречены. В начале конфликта Кремль не планировал участия в нем советских военнослужащих, однако масштабное вовлечение США в противостояние двух Корей изменило позицию Советского Союза. Кроме того, на решение Кремля вступить в конфликт повлияли и провокации американцев. Так, 8 октября 1950 года два американских штурмовика даже нанесли бомбовый удар по базе военно-морских сил Тихоокеанского флота в районе сухой речки военная поддержка КНДР советским союзом была направлена главным образом на отражение агрессии сша и осуществлялась за счет безвозмездных поставок вооружения специалисты из ссср готовили командные штабные и инженерно-технические кадры военные советники из советского союза присутствовали в штабах фронта только в гражданской одежде под видом корреспондентов газеты правда об этом специальном камуфляже упоминается в телеграме сталина генералу штыкову сотруднику дальневосточного делом МИД СССР. До сих пор остается неясным, сколько же на самом деле советских солдат было в Корее. Согласно официальным данным, за время конфликта СССР потерял 315 человек и 335 истребителей МиГ-15. Война во Вьетнаме в 1945 году было провозглашено создание Демократической Республики Вьетнам. Власть в стране перешла к коммунистическому лидеру Хо Ши Мину, но Запад не спешил отказываться от своих бывших колониальных владений. Вскоре на территорию Вьетнама высадились французские войска с целью восстановить свое влияние в регионе. В 1954 году в Шеневе состоялось подписание документа, согласно которому признавалась независимость Лаоса, Вьетнама-Камбоджи. А страна делилась на две части – Северный Вьетнам во главе с Хо Шэмином и южный Сэн Го Последний быстро потерял популярность у народа, а в Южном Вьетнаме разгорелась партизанская война. Тем более, что непроходимые джунгли обеспечивали ей высокую эффективность. 2 марта 65 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама, обвинив страну в расширении партизанского движения на юге. Реакция СССР была незамедлительной. С 65 года начинаются широкомасштабные поставки военной техники, специалистов и солдат во Вьетнам. Все происходит происходило в условиях строжайшей секретности. По воспоминаниям ветеранов, перед вылетом солдат переодевали в гражданскую одежду. Их письма домой проходили такую жесткую цензуру, что попадя не в руки потустороннего человека, последний смог бы понять лишь одно – авторы отдыхают где-то на юге и наслаждаются своим безмятежным отпуском. Участие СССР во Вьетнамской войне было настолько засекреченным, что до сих пор не ясно, какую роль сыграли советские военнослужащие в этом конфликте. Существуют многочисленные легенды о советских летчиках сражающихся с фантомами. Однако, по воспоминаниям участников событий, советским пилотам было категорически запрещено вступать в бой с американскими самолетами. Точное количество и имена советских солдат, участвовавших в конфликте, неизвестны до сих пор. Война в Алжире. Национально-освободительное движение в Алжире, получившее размах после Второй мировой войны, в 1954 году переросло в настоящую войну против французского колониального господства. СССР в конфликте принял сторону повстанцев. Хрущев отмечал, что борьба алжирцев против французских организаторов носит характер освободительной войны, в связи с чем ее должен поддержать ООН. Однако Советский Союз оказывал алжирцам не только дипломатическую поддержку. Кремль поставлял алжирской армии вооружение и военные Советские военные способствовали организационному укреплению алжирской армии, участвовали в планировании операций против французских войск, в результате чего последним пришлось пойти на переговоры. Стороны заключили соглашение, согласно которому боевые действия прекращались, а Алжиру предоставлялась независимость. После подписания соглашения с советскими саперами была проведена крупнейшая операция по разминированию территории страны. Во время войны французские батальоны саперов на границе Алжира, Марокко и Туниса заминировали полосу от 3 до 15 километров, где на каждый километр приходилось до 20 тысяч сюрпризов. Советские саперы разминировали порядка 2 миллионов противопехотных мин. На сим позвольте откланяться, совсем скоро увидимся вновь.